Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу представить очень интересную книгу, которую мне довелось перевести. Книга вышла под таким заголовком ⁇ Французская новела и миниатюра ⁇ Бальзак, Мариме, Мапасан, Франс и Прост ⁇ это авторы, которые собраны в данной книге. И в основном... В книге помещены захватывающие, интересные рассказы. Мы называем их рассказами, но такие захватывающие произведения, рассказы принято называть новеллами. Это рассказ с захватывающим сюжетом. И мне хотелось бы несколько слов сказать об этой книге, потому что очень часто, особенно юный читатель, а книга предназначена для читателей от 16 лет, такой читатель не всегда знает, а вот какую книгу лучше прочитать. И иногда в поисках той книги, которая ему нужна, он тратит много времени. Вот почему мне хочется немножко рассказать об этой книге, для того, чтобы ее представить. Ну и, конечно, для того, чтобы вы могли заинтересоваться и прочитать, если она будет для вас интересно И прежде всего я хочу обратиться к оглавлению. И вот в оглавлении этой книги собраны такие произведения, и вы о каждом сейчас немного узнаете. Первая новелла принадлежит Перу, нашего гениального французского писателя «Оноре де Бальзака». Называется Навелла «Неизвестный шедевр». И посвящена она художнику, молодому художнику, который общается с двумя опытными маститами художниками. И вот возникает такое соперничество между художником опытным и молодым. И одновременно в этом рассказе как бы присутствует две красоты. Это красота реальной женщины, и красота женщины, которую художник только воображает, которую он только пытается увидеть в своем воображении. А чем заканчивается этот спор между красотой реальной и воображаемой, вы узнаете, прочитав этот гениальный рассказ. И Следующая вещь следующий рассказ это не менее интересный захватывающий рассказ про Сперо Мариме Этрусская ваза. Почему рассказ так называется? Вы узнаете, если вы его прочитаете. Загадочное такое название, очень, мне кажется, выразительное нашел Мариме для рассказа. А говорится в нем о благородном молодом человеке, дворянине, для которого. Превыше всего честь и любовь. И вот эти два понятия оказываются в центре рассказа. О а какой из них побеждает и как разворачиваются события в жизни героя, вы узнаете, читая книгу. Следующая новелла – это новелла «Би-Дейма называется «Новелла бижутерия». Рассказ «Бижутерия» – это рассказ о взаимоотношениях в семье, это рассказ с неожиданной концовкой, когда мужчина, выясняется, что совершенно не знал своей жены, а почему рассказ я название рассказа я перевела как «Бижутерия», вы узнаете, прочитав эту замечательную, занимательную новеллу. Ну и гей Пасан, который великолепно знал людей, в еще одной своей новел которая называется ожерелье рассказывает о истории семьи мужа и жены и о том как желание красиво жить превратило молодую женщину и ее мужа просто в рабов вот этой своей жажды, вернее жажды этой женщины. Рассказ, мне кажется, очень поучительный, особенно для юного читателя, и заставит многих задуматься: все-таки, что же в жизни важно? Внешний лоск, красота, деньги или, может быть, что-то еще? Ну и следующий автор это Анатоль Франц, и в его новелле Мадам Де Люзи мы можем восхититься главной героиней которая бросает фактически свою честь на защиту, ради защиты чужого, почти незнакомого ей человека. И мы восхищаемся этой женщиной, и мы понимаем, что есть минуты, когда нужно проявлять какую-то смекалку, инициативу и взять на себя ответственность. И вот это и говорит нам Анатоль Франц в своей новелле. Ну и, наконец, последний автор Марсель Пруст представлен в данной книге новеллой «Меланхоличная дачная жизнь Мадам де Брейв». И здесь же представлены 30 миниатюр из первой книги Марселя Пруста, которая в переводе 1927 года на русский язык была переведена как «Утехи и дни». И сейчас тоже вы можете купить эту книгу под названием «Утехи и дни», если вы захотите. Но я вам советую купить данную книгу, потому что здесь лучший фрагмент этой книги дан полностью – Переведены все 30 миниатюр, в отличие от книги «Утихи дни», где не все миниатюры переведены на русский язык. И, кроме того, этот перевод, который был сделан в 1927 году, он несколько ущербен, поскольку в 1927 году была запрещена всякая религиозность и Кроме того, какие-то буржуазные детали, которые, конечно же, были в книге Пруста, который был представителем все таки среднего класса, представителем буржуазной культуры. Вот такие различные моменты, они не, не были переведены и остались за кадром. Что же это за книга «Леплезио» или «Жух»? Эта книга просто молодого, только вступающего в жизнь, и э, фактически она как бы нам дает почувствовать будущего просто автора знаменитого романа многотомного повествования в поисках утраченного времени. Мы в этой книге, которую Пруст пишет, как бы споря с трудами и днями Гесиода, в этой книге мы можем почувствовать не только молодость Пруста, его жажду жизни, его жажду наслаждений, его умение любоваться природой и красотой людей, которых он видит вокруг себя, но и то мастерство, которое впоследствии уже более ярко будет выражена в его романе «В поисках утраченного времени». Этот роман вас тоже ждет когда-нибудь, но начать знакомство с Прустом лучше с, тех новелл, с той новеллы и с тех миниатюр, о которых я говорю. И я думаю, что вы не разочаруетесь, потому что это прежде всего... Короткое чтение, которое не отнимет у вас большого количества времени. И, кроме того, это удивительно талантливо, это ярко, это интересно и утонченно. На этом я заканчиваю. Я желаю вам приятного чтения. Всего доброго. До свидания.